суток сегодняшний наш ролик посвящен посадке кедров кедра сибирского кедра корейского вот в такие стаканчики так делаем стратификацию стратификацию можно посмотреть у меня на youtube канале ролик от сибирская сосна от Ада я делаем стратификацию стратификацию потом весной выкладываем вот так вот орешки в комнатную температуру постоянно увлажняем как только орешек начинает прорастать мы его сажаем в один стаканчик Орешек, стаканчик, орешек, стаканчик. Так, мне еще посоветовал подписчик на канале, когда после первой партии орешков очень хорошо, обильно начинает прорастать, потом пророст замедляется. Мне посоветовал подписчик обработать эпимом, а вот второе средство я не помню какое. Да, действительно, я обработал эпимом. Скорость сразу повышается мгновенно, визуально видно хорошо. Так, второе средство почитайте в комментариях. Ролик тот же самый посадка кедра, сосны кедровой от А до Я. Что дает такое преимущество посадки? Такое преимущество дает посадки это неруши, неразрушаемый ком при пересадке, так как при пересадке, когда вытаскиваете из грядки, он, маленечко рост его замедляется. Так называемый кедр получает шок после пересадочной. Здесь же мы это от этого избавляемся. Эти кедрики посажены весной 2021 года. Сейчас пойдем посмотрим кедрики посадки весной 2020 года. Если вы будете сажать на улице, надо обязательно защитить кедрики от сороки. Сорока блудливая птица, все вам по Yeah. внимание что у нас сейчас июль июль и мы можем спокойно пересаживать в июле в любое время вообще в любое летнее время мы можем пересадить его а также также мы можем взять вот этот вот допустим вот прекрасный посмотрите кедрик мы его также можем в лесу посадить обсыпаем вокруг чуть-чуть притрамбовываем с грунтом у меня сейчас экспериментальная посадка поставлена раз говорю этот способ подходит у кого небольшое количество небольшое количество так носи у себя допустим на участке почему не посадить сразу в такой